Представляем вам мощный двухсточный подъемник Norberg модель N4125H 4.5T, разработанный итальянскими инженерами из крупнейшей европейской компании. Колонны оснащены дополнительно ребрами жесткости, не только наружными, но также и приваренными внутри. Подъемник имеет длинные, жесткие, трехсекционные толстостенные лапы, размерами 900 мм в сложном состоянии и 1750 мм в разложенном состоянии. Лапы оснащены удобными прочными лотками для крепежа и инструмента. Присутствуют резиновые отбойники для защиты дверей. Гидростанция расположена в верхней части подъемника. Это позволит не задевать ее и не повредить в процессе работы. Подхваты автоматически разблокируются при опускании в нижнее положение. Качественно сделанные прочные шестеренки с большим охватом гарантируют надежную фиксацию подхватов и безопасность при подъеме. Ведь основная причина падения автомобиля с подъемника – это соскальзывание лап из-под машины. А происходит это именно из-за некачественного исполнения указанного механизма. В комплекте идут проставки высотой 105 и 235 мм. Цилиндр – прямой привод, без использования цепи. Чем меньше элементов в данном механизме, тем безопаснее и надежнее конструкция. Кстати, сам цилиндр оснащен сливной пластиковой трубкой, соединяющей его с гидростанцией. Если вдруг после долгих лет эксплуатации манжеты все-таки начнут подтравливать, масло не окажется у вас на полу и начнет попадать обратно в гидростанцию. Есть возможность увеличения высоты подъемника благодаря модульным опциональным удлинителям 600 мм и 1200 мм. Грузоподъемность подъемника 4,5 тонны. Управление подъемником осуществляется с пульта управления. Подъемник оснащен системой электромагнитных стопоров с электронным управлением. Вес подъемника, обеспечивающий надежность при работе, 1150 кг. Стоит отметить, что подъемник имеет возможность удобной и практичной сборки, что обеспечивает простоту установки и надежность при работе. Детали соединяются, просто помещая в специальные посадочные места друг друга. Ширина проезда 3,2 метра позволяет широко распахивать двери. Есть возможность также развернуть колонны подъемника для облегчения доступа к водительской двери. Высокая каретка дает уменьшение нагрузки на колонны подъемника. Отбойные резинки установлены также и на плоскостях подхватов для предотвращения повреждения порогов автомобиля. Электромотор гидростанции мощностью 3 кВт, обеспечивает минимальный шум при работе, а также безопасность при работе. Установлен трансформатор, понижающий напряжение до 24 Вольт, как и требует все европейские нормы безопасности. Кстати, при разработке пройдена реальная европейская сертификация. Пройдены все статические и динамические тесты. А сам подъемник изготовлен на итальянских роботизированных станках. Вся конструкция изготовлена с запасом прочности на все 150%. Выбирайте для вашей работы только проверенное оборудование от надежных поставщиков.